Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как подзвучить балалайку, какую акустику выбрать, может быть комбик или процессор, какие шнуры использовать и что такое пьезодатчики и звукосниматели. Что случилось у тебя, мой пес? Вот у нас в подгузнике ходит собака. Вот, не волнуйтесь, все в порядке. А, небольшой у нас шум, потому что жара невозможная в Краснодаре и я включил кондиционер. Ну что, поехали. Первое, первонаперво, Сигнал. Как получить сигнал с инструмента с помощью звукоснимателей? Да? Поскольку самый лучший способ, это, конечно же, получить сигнал с помощью микрофона, конденсаторного желательно. Вот. Ну, а если такой возможности нет, и необходимо, чтобы баллайка была и не зависела от микрофонов, конечно же, это звукосниматели. Звукосниматели бывают двух типов. Активные и пассивные. Потому что, допустим, электрогитары или бас-гитары имеют звукосниматели тоже активные и пассивные, но магнитные. Вот. И поэтому в нашем случае это будет только пьезодатчики. Э, Значит, пьезо датчики. Какие бывают? Самый простой способ заказать в интернете. Э, такие лепешки продаются, или таблетки, которые, или неважно. Э, клеятся прямо на деку, вот сюда. Два, один, два, три даже бывают. Ну, в общем, один или два, лучше два, на мой взгляд. Вот. Их вы клеите с помощью двухстороннего скотча. Вот. И с помощью проводков они вот сюда уходят назад. И здесь тоже клеится такой, ну, не знаю, как коробочка или или вообще не без коробочки просто джек такой аккуратненький в который вы втыкаете уже там дальше допустим шнур вот, обычный шнур джек то же самое джек 6.3 все готово да и вы уже дальше куда там в микшерный пульт в карту <coughs> в процессор неважно куда то есть уже звук у вас будет получаться вот Ак активный отличается тем что там еще предусилитель стоит и батарейка ну крона например второй вариант вы можете заказать, в том числе у нас, у меня на сайте, звукосниматель, который встроен в подставку. То есть под струнами вот здесь внутри встроен задачи, которые под всеми струнами. И точно так же проводок уходит вот сюда, и крепится здесь такая коробочка небольшая, тоже с джеком. Вот с таким вот. Да, тоже можете у нас заказать у Дима. Дима делает такие подставки в мастерской. Вот, этот вариант подходит для тех, кому жалко дырявить инструменты. Вот, поскольку если инструмент старый, какой-то ценный, но есть необходимость подзвучить инструмент, да, с помощью кезы. Для тех, у кого инструмент новый или, допустим, сразу вы заказываете в мастерской, есть вариант именно с лючком, который можно э, встроить, или, допустим, вы хотите прислать свой инструмент в мастерскую и уже туда встроим, э, сделают ребята все очень хорошо, качественно, э, можете вот посмотреть на фотографиях. Вот в моем случае они два здесь стоят, один здесь, один здесь. То есть, вокруг подставки новый лючок без тумблеров убрал тумблеры тумблеры включали включали отдельно каждый звукосниматель и была ручка громкости и тона я убрал все это внутрь значит и может быть выведу вот сюда громкость хотя мне это не надо поскольку у меня все это есть в процессоре но об этом чуть дальше поговорим на мой взгляд подставка звучит немножко хуже в каком плане. У нее больше верхних частот, поскольку мы с вами обычно слышим звук, который производит дека и корпус, а не подставка. Подставка это лишь проводник. Если вы хотите, чтобы тембр был наиболее полноценный, и бертоны были низкие частоты, верхние все, то лучше, на мой взгляд, использовать таблеточки, да, вот эти, которые кле клеятся, неважно, внутри или снаружи. Вот, подставка тоже хороша, поскольку выдает такие верхние частоты, если на концерте, может, вы заметили, как звучит подставка вот у Максима у нас на концертах, где мы играли там в усадьбе. Отючего. А Сразу слышно такой яркий верхний, такой звук пробивной, да, вот, но неполноценный. По, не Когда ты играешь один, допустим, лучше, конечно, иметь а, такие датчики и вот такой вот процессор. Отличная вещь. Дальше. Вот вы из своей балайки или получили, вы купили электробалалайку, или из своей балаки сделали электро-вариант. Что же делать дальше, да? Значит, конечно же, вам потребуется либо шнур, обычный шнур, да, ну, на мой взгляд, лучше вначале купить что-то недорогое, шнур, он все равно пригодится, так или иначе. Но я чуть позже приобрел вот такую штуку, называется радиосистема Wi-Fi. Радиосистемы бывают двух видов. Это бывает, значит, Wi-Fi, вот такие два блочка, один втыкается в баллайку, другой в куда-то. В комбик, микшер, в процессор, неважно. Или бывают радиосистемы, которые обычно используются на сцене. Это тоже так же. шнур втыкается в баллайку, и блочок небольшой на батарейках вешается на одежду или на ремень. Возле пульта стоит такая база радиосистема, да, вот, и она уже звук принимает. Значит, задержка здесь у нас небольшая есть, по 5 миллисекунд, вот, а на той задержке, по-моему, там вообще минимальная какая-то, супер. То есть, та вообще профессиональная система, конечно, она звучит э, круто. Но и это звучит хорошо, если нет радиопомех. Например, обычный вот домашний Wi-Fi. Он иногда помехи создает, если близко находитесь рядом с ним. Но в целом это не особо как мешает. Вот. Все, то есть проблем с ними нету, поэтому рекомендую. Либо шнур. Шнур это самый надежный вариант. К чему подключаться? Значит, лучше иметь вот такой вот процессор гитарный. Значит, обработка звука, скажем так. Обработки бывают разные. Это бывают педали гитарные, да, которые заточены под педали и под вот эти вот бас-гитары и прочее. Значит, почему рекомендуем именно процессор? Потому что процессор с рук можно купить очень-очень недорого. А каждая педаль отдельно покупать, если набирать этот набор огромный, там сколько, того-того-того-того, а, допустим, 5 штук уже это очень дорого. Поэтому проще купить процессор, в котором эти все педали они есть в цифровом виде. Да, ну пускай не аналоговый звук, то можно ограничиться этим процессором. Так вот, педали, на мой взгляд, я тоже покупал как-то педали, потом понял, продал ее в итоге, что это не тот вариант для балалаки, точно. Значит. Бывают даже мини-процессоры, которые выглядят вот так же. Маленькая коробочка, и в ней есть выход на наушники. Там базовые эффекты какие-то, но в основном заточены тоже под электрогитары. То есть там, естественно, будет перегруз, там будет фуз какой-нибудь еще там. Ну, то есть мало чего подходит для нашей акустики. Я приобрел вот этот, который дор он дор дороже стоит, он что-то в районе 12 тысяч мне обошелся. Вот. Это именно акустический процессор. У него есть переходник с обычного микрофона, ну, правда, конденсаторного, с фантомным питанием. Можно обрабатывать сигнал, допустим, от баяна, трубы, саксофона, скрипки и других инструментов, акустических. То есть здесь перегруз есть, но он используется эпизодически, и он там пару эффектов. Основные все эффекты э, заточены именно под акустические гитары, э, вот, гитары балалайки и прочее вот мне очень нравится и всем рекомендую но и даже если на первоначальном этапе вы купите обычный процессор гитарный который там заточен под электрогитары там все эти эффекты будут просто ну, будут чуть под дольше настраивать главное чтобы он коннектился с пьезодатчиками проверить надо будет просто при покупке и потом уже выход с помощью обычного переходника вот такого вот такого переходничка вы Сможете подключить даже наушники, уже в наушниках сидеть и заниматься, никого не мешать. А с таким переходником вам понадобится обычная дома, домашняя портативная акустика. В том числе вы можете уже подключаться с помощью шнура в домашнюю, допустим, звуковую карту от компьютера или радиосистемы, балайку и в звуковую карту. Все, вы уже в линию можете писать балалайку сразу на компьютер, без посторонних шумов каких-то, э, там кондиционеров или соседей с перфораторами. По поводу комбиков. Меня часто спрашивают, а вот комбик, комбик. У меня тоже был комбик, я его продал. Да, комбик я продал, потому что, ну, опять же, нет смысла в нем. Потому что если у тебя есть акустический инструмент, он уже звучит. Комбики для чего нужны были? Чтобы а, вот эти бас-гитары и прочие электрогитары подзвучить. У них же нету корпуса. Так вот, я вот попросил ученицы, у меня тут есть ученица на гитаре, она купила себе домашний такой комбик, маленький, на батарейках. Вот, батареечки, тут крона стоит. Значит, в нем нет эффектов, вернее, один эффект драйв, так называемый, вот. И, и все. Тут можно даже гитару включить и подключить голос. Вот, давайте послушаем, как же звучит балалайка без э, процессора, просто в комбике вот в таком портативном, который не предназначен для игры на, на акустических инструментах. Но хотя бы мы представление будем иметь. Воткнулись, все, да? Так, отвернусь. как будто с перегрузом конечно же звук паршивый да скажем так вот давайте послушаем как звучит э, с эффектом драйв понятно в общем э, лучше не стало так теперь попробуем как же будет звучать этот же комбик с процессором через процессор прогоним вот Другой конец, тоже а так же. Вот включаем. А, ну вот, 80. Видите? появился холл поскольку здесь эффект такой. Можно включить дилей. Но ну, тоже качество не очень, правда. Вот, например, есть у меня такой Что тут еще есть? У меня радио. вот фрейс, Слышите, да? И еще есть октавир, Не нравится вот этот. А. Опускает на октаву. То есть эффекты разные бывают, но на такой акустике их понять очень сложно. Поэтому есть другой способ. У вас есть дома, я думаю, у каждого портативная домашняя аудиосистема. В моем случае это обычный вот такой вот и 2.1, как называется. То есть сабвуфер и две колонки. Одну колонку вот сюда поставлю, чтобы поближе к микрофону. И с помощью переходника и обычного джека 3.5. Да, ну вот, втыкаемся точно так же в процессор. вот Сразу эффекты слышно. 100, можно 120 даже, вот. Ой, это уж совсем громко, это чересчур, то есть регулируя громкость просто своей игрой вы можете отрегулировать как будет звучать на, на колонках, да? вот качество конечно намного лучше снова. Это, это, потому что этот Wi-Fi у меня тут близко, видите, и заводится немножко, поскольку, поскольку раз, раз, два, три, поскольку дека это как микрофон, поэтому у меня еще здесь стоит на, на концертном. Ну, для бытовой я не использую, а на концерном э, у меня всегда стоит там гейт, так называемый, который подрезает там частоту в 300 герц примерно вот, вот какой еще вариант даже можно а, да, вот забыл показать можно с помощью этой же портативной домашней акустики можно сразу напрямую подключиться к балалайке давайте послушаем, как будет звучать конечно, будет намного тише и без всяких эффектов надо прибавить звук. Вот слушаем. Такой звук плосковатый, потому что нет ни обработки, ни предусилителя, ничего нету. Вот. Но в целом можно даже так. Извернуться, да, и придумать такую штуку. А, выводы и ответы на вопросы из Телеграма. Значит, выводы какие? На мой взгляд, проще всего э, это, если у вас акустическая баллайка простая, которую жалко дырявить. Э, покупаете лепешки и э, приклеиваете вот сюда. Да? И все, у вас готовый э, способ. Дальше, если у вас не жалко инструмент и можете себе позволить, тогда отправляйте в мастерскую, сделаем встроенную систему такую, да, наподобие, и уже и радуйтесь. Или, допустим, подставку. Потом шнуром подключаетесь к процессору и уже в наушниках сидите и слушайте все эффекты, которые вам нужны. Если надо, при возможности вы легко подключитесь из этого процессора к любой системе, даже бытовой. Еще плюс этой системы в том, что сюда можно подключиться, минусовку сюда же включить. Вот есть вход обычный 3.5, называется AUX-IN. Aux, да? И вы можете сюда подключить минусовку с телефона, например, даже. Ну, Единственное, да, Bluetooth тут нету, поэтому придется так. Потому что на комбиках бывает там и Bluetooth, и чего только нету. И на самих комбиках, кстати, бывают эффекты. Да, очень бывает много эффектов на самих комбик и сам комбик можно и в итоге использовать как воткнули наушники и с комбика не будет ничего звучать то есть его можно использовать как процессор звуковой то есть у вас два в одном и колонка и процессор, это дорого Дешевле, конечно, если отдельно процессор и отдельно колонка. Намного дешевле даже. Вот. Не знаю почему, хотя казалось бы, что там такого. Взяли эту же начинку, засунули в процесс, в, этот, в колонку. И вот у тебя готовая колонка, допустим, небольших размеров и не очень дорого. Не знаю, почему так не делают. Но, видимо, видимо, чтобы побольше денег с нас, с музыкантов, содрать. И все. И, в принципе, радуйтесь. Давайте теперь ответим на вопросы из Телеграма. Значит, я задал, если ли вопрос по этой теме? Да, вопрос такой, что вот выбирать, не знают. Я, надеюсь, ответил на все вопросы. Дальше. В музыкальной школе учительница говорит, что ни в коем случае не покупать с подзвучкой, так как потом ученик не сможет играть без нее. Вопрос шикарный. Логика, вернее, просто железная, как швейцарский нож. Значит, это все равно, что человек научился ездить на велосипеде, а дальше не сможет ходить пешком. Или научился бегать и пешком ходить. Весь мир играет давно на электрогитарах или на акустических вот таких электроэкустических. И ничего, все умеют. И я тоже научился играть с подзвучкой, я же не разучился играть без нее. Вот странная какая-то логика. Привет от этой учительница от меня. Да, старая закалка. Вот пишет. Так что переходите в телеграм по описанию, можете тоже подискутировать. Так, у меня раньше. А, вот два переключателя это выкл микрофона и пьезиков. Нет, раньше у меня было два выключателя. Вот. Это просто выключение пьезадатчиков. У меня два их, и на каждый тумблер шел свой выключатель. Можно было включить. Но звук менялся, правда, да. То есть, на мой взгляд, два пьезадатчика это самое то. Так, без предусилителя, да, простые звукосниматели, дешевые они, конечно, очень плохо звучат. Да, дешевый датчик хорошо будет передавать или нет? Дешевый датчик это дешевый датчик, надо подороже брать все-таки. Ползунки или крутилки? Ползунки или крутилки не имеет значения, главное, чтобы они не шуршали. Так, заработает ли он с беспроводным передатчиком от комбика БОС Не знаю. Чш! Надо проверить. Надо проверить просто, будет ли работать. Если будет, то хорошо. Не будет, тогда надо будет. Ну, у меня же работает вот радиосистема. Нормально себя ведет, все в порядке, работает, как видите. То есть она даже акустику и пьезу поддерживает. Главное, чтобы все вот эти процессоры поддерживали пьезу. Это про, прям проверьте на месте. Так, предлагаю разобрать тему про электроэффекты. Хорус, дилей, сустейн и других. Значит, по поводу эффектов давайте отдельно. Потому что вот я сейчас показал несколько эффектов. И думаю, пока хватит. Правда, поскольку это прямо тема для отдельного разговора. Поскольку я сам не, все пользуюсь, не всем пользуюсь, а просто могу обзор вот именно этого процессора. Сделать, что он умеет, и какие там есть в нем эффекты. У него есть специальное приложение, есть, которое можно выводить на экран компьютера. И прям там про, все продемонстрировать. Вот. Ну все. Надеюсь, все популярно объяснил, доступно. Если есть какие-то еще вопросы, пишите. Вот. И э, подписывайтесь, ставьте лайки, балалайки Увидимся в следующих видео. Пока!